Ребята, ролик сегодня очень интересный Все знают Карамбэби, да? Я нашла у нее один видосик Называется «Полное перевоплощение» Но я решила посмотреть, что за полное перевоплощение у Крамбубы. Она надела парик То есть вот ее дом, вот ее после И я такая думаю Так, окей, а сколько будет стоить ее перевоплощение на Вайлдберрис? То есть каждое ее изменение по пунктам мы возьмем и найдем на Вайлдберрис Сколько, например, мне обошлось бы точно такое же преображение Если бы я заказывала весь этот ассортимент, так сказать, на Вайлдберрис Какое первоплощение было вообще у Карамбэйби? Давайте посмотрим. Вот она начала это преображение. Вид у нее был вот такой. Смешно. Хорошо. Была короткая стрижка, стала красивая длинная шведюра. Но это парик. Мы, значит, смотрим. Угу. Парик блондинки. Все будем искать максимально похоже на то, что у нее имеется. Белая водолазочка. Но ну, мы тоже ее поищем, потому что она есть в образе карамбеви. Ну то, что накраситься, мы это делать не будем. Понятно, что накраситься хорошо. Мы будем искать именно вещи: очки. Очки круглой оправы. Так, так, так, подожди, покажись, покажись, как хоп. Вот этого я не видела. Вот такой у нее получился лук. И у нее еще, смотрите, широкие брюки, а ботинки на платформе с шнурками. Белые гольфы и белая сумочка Это все ее перевоплощение Ну плюс еще косметика, но мы не считаем косметику Мы это не считаем, мы смотрим только одежду и только аксессуары Я все это уже выписала, сделала скриншоты Выписала все, что нужно найти на Валберес Максимально похоже. И посчитать по сумме, сколько бы нам обошлось такое перевоплощение Первое, парик блондинки Максимально похоже, что мы здесь видим В принципе, нам подходит такой парик 2112 рублей Парик этот стоит, карнавальный паричок Согласитесь? Похож Смотрите, парик бандинки значит, 2112 рублей Круглые очки Вообще, в видео она говорила, что у нее очки бедут без стеклышек То есть, либо она их сама вытащила, либо же она заказала просто оправу Что маловероятно, поэтому мы ищем просто круглые очки Круглые очки Круглые очки Смотрим, максимально должно Вот, вот, вот Кстати, недорого ну, что-то так себе ценочка, ну ладно. Ну, в принципе, похоже, да. Пр практически один в один, слушайте-ка. И они стоят 317 рублей. Белая водолазочка, значит. Белая водолазочка, запомнили, какого она типа. Длинные рукавчики, тепленькая. Ну, примерно, в принципе, поняли, о чем идет речь. Белая водолаза, без воротничка. Mm -hmm. Вот это, в принципе, похоже на карамбубину Вот очень похоже... Нет, нет, нет, нет, нет, нет Давайте возьмем ее как пример Немножко рукава короче, но максимально похожая, вот я считаю, что вот эта водолазка. Белая водолазка, 278 рублей. Слушайте, не так дорого это нам обходится такое же преображение. Белая сумка, вот смотрите, белая сумочка у нас большая. Давайте найдем белая сумка пляжная, больше похожа на пляжный стиль, поэтому будем искать пляжные. Пляжная сумка белая. Вот, плотная ткань, очень похожа, давайте еще раз взглянем на Карамбубину. Ну, я не знаю, просто что у нее нарисовано на ней с этой стороны. У нее как-то пальто все это скрывает. Мы можем воображать что угодно, поэтому мы смотрим, что именно Бог очень был похож на бок сумки Карамбыби. Чисто мой визуал говорит о том, что надо взять котика. Давайте возьмем котика. Кстати, шопе аниме, аниме Карамбэби любит. Поэтому пускай, наверное, может быть, мы можем предположить, что это была анимешная сумка. 270 рублей. Слушайте-ка, что-то прям совсем бюджетный получается образ у нас. Голубое пальто. Оно идет на завязочке, без пуговиц, без замка. Оно больше весеннее. Вот что-то похожее на вот это пальто. ну но... вот, кстати, очень похоже. Ничего себе у него цена. Кстати, очень похоже. Слушайте, возможно... Ну-ка, ну-ка, сразу ним. Слушайте, ну по-моему Очень даже похоже Может быть это даже оно Давайте возьмем вот это Стоит оно 7714 рублей Дальше значит у нас идут черные широкие брюки Черные широкие брюки Главное женские Женские О, Тут очень много похожих -ху -ху -ху. Ой, что же, что же, где же, где же По-моему похоже Я возьму их 1153 рубля. Дальше смотрим. Боты на платформе с шнурками. А я дико извиняюсь, со шнурками. Высокая платформа и... Ну дай. Высокая платформа, шнурки. Женские ботинки. Женские ботинки с... Со шнурками на платформе. та та та та тай тай и Ботинки были пока не такие длинные, не такие высокие. Чуть-чуть поменьше. Кстати, вот очень похоже. Это не они или часов? По-моему, очень похожи. Нет? По-моему, они, это они есть. Нет, я беру вот эти. 2066 рублей. Остались белые гольфы. Ну, белые гольфы, мне кажется, это самое простое, что можно было найти. Изи-пизи. Белые гольфы. И мы можем посмотреть. Это не гольфы. Какие гольфы-то? Это носочки. Белые носки просто длинные они. Это не гольфы даже. Длинные еще можно писать. Белые длинные носки. Ну да, типа носки. Вот, они, кстати, есть. Ну вот же, самый первый. 331 рубль. Вот, пускай вот эти носки будут. Мы нашли вообще весь ассортимент. Всего, что было до карамбеби, Я офигела Я думала, мы не найдем хотя бы чего-то, или мы найдем хотя бы что-то не очень похожее, или далеко похожее на то, что на ней надето. мы нашли все, что можно. Теперь время пришло делать выводы. А выводы какие? Сколько стоит шмот на преображении? Крамбейби. Внимание. Считаем. Шмот Крамбейби на видео. Полное превоплощение стоило бы, если бы она заказывала эти вещи на Барберс 14 тысяч. 241 Рубаль Я искренне считаю, что такой полезный и годнейший Инфы вы нигде не найдете Если вам понравился такой формат, пишите лайк Ставьте комментарии <связать> Что? Каша в голове Пишите лайки, ставьте комментарии Бага-бага